Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет Apollo 7, здесь максимально все просто, максимально 2 секунды все это настроить, здесь у нас получается инвестиции, это у нас как инвестиционный проект имеется, как он работает, сейчас я вам быстренько постараюсь объяснить и рассказать. В общем, ребята у нас создали получается торгового бота, который торгует на криптовалютных биржах, данный бот полностью, скажем так, автоматизирован, выбирает, я не знаю, как там анализирует, потому что я как бы я не технарь в этом, я не спец, не могу вам сказать точно. То есть он намного лучше торгует, чем торговали бы, допустим, вы. А если вы, допустим, не умеете торговать на биржах, там, да, не разбирайтесь в этих всех нюансах, тогда просто напросто делаем себе аккаунт, заливаем туда баблишка и все. Дальше мы просто сидим ждем. В четырех шагах нам быстренько, доступно объяснили, как это все будет работать. Допустим, инвестировали косарик. Бот начинает анализировать рынки, выбирает максимально волатильный рынок, а, то есть какую-то там определенную торговую пару, и по этому рынку начинает торговать. А, получается, комиссия идет данным ребятам, а именно проекту Apollo 7, то есть они берут себе 30% нам же. 70% дохода от того, что она торговалась получается. Все, бабки завели, она торговалась, потом деньги свободно взяли, вывели. Как бы никаких проблем нет. Также вы спросите, почему как бы, почему они сами темботом не торгуют, а берут привлекают людей. Просто если чем больше людей привлечь, будет как бы хороший капитал. С этого хорошего капитала, то есть как бы проще торговать. Соответственно, чем сумма больше, тем больше доход будет. Так что они сами зарабатывают больше и нам дают хорошую возможность подзаработать неплохие деньги. Опять же, почему мы это -то там и тому подобное, все это, ну, это все стандартная тема. Я могу даже сказать с уверенностью, что можно на это как бы внимание особо не обращать. Это, ну, стандартная такая тема. В общем, здесь у нас все просто. Мы просто создаем аккаунт, просто с карты берем, делаем себе баланс. Я себе баланс сделал, я вам сейчас покажу. Делаем все баланс, и потом все у нас запускается, все на автоматически работает. Также здесь есть пакеты Silver, Gold и Platinum. Да, а, как говорится, сумма инвестиций разница. То есть от минималочки с 200 долларов. Там, и получается минимально здесь от 5. А, также здесь какие разница получается в этих пакетах. Комиссию на первом они берут все 30%, потом меньше, меньше и меньше. На самом топовом меньше всего. Торговых инструментов становится больше, то есть зарабатывается быстрее намного. И получать вы опять же денег больше. По партнерам, здесь по партнерам, конечно, все шикарно, все красиво у нас. Ладно, давайте сейчас залетим в наш личный кабинет и быстренько на все это посмотрим. Залетели в кабинет, вот у меня составляет сумма инвестиций там тысячу с копеечкой долларов, чтобы инвестировать просто нажимаем на данную кнопочку, у вас вылазит окошко, выбираем сумму, которую мы хотим инвестировать, нажимаем ОК, дальше с карты взяли, оплатили, все, денежка у нас залетела и сразу же у нас как бы здесь как бы инвестиция уже начинает работать. Также, что здесь мы имеем? с поддержкой имеем Telegram, WhatsApp, Viber, если какие-то у вас нюансы, сложности возникнут. Хотя их здесь вообще как бы, по сути это и возникнуть не может. Просто зайти и оплатить, это, я думаю, каждый может. И тем более для нашей аудитории, которая в криптовалюте прям на ура и далеко не с такими легкими моментами сталкивалась, точнее, с сложными. То есть, думаю, ни у кого никаких проблем не составит пополнить себе, скажем так, инвестиционный пакет и просто запустить, скажем так, кнопку «Получить деньги». В принципе, здесь все, как бы ничего сложного нет, так что я думаю, у вас никаких проблем не будет. Ладно, вы главное пишите все в комментариях, если вас какие-то сложности, вопросы там будут, я вам всем постараюсь ответить, помочь. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, на этом у меня все, так что давайте всем удачи, всем профита, всем пока.